Дайте чай. Евгений Фейдзин, корреспондент гражданский голос за более 16 февраля 2014 года. Мы находимся в участковой избирательной комиссии, в участках 440. Здесь прошло голосование, прошел подсчет голосов. В целом комиссия сработала на очень достойном уровне. Единственное, что хотелось бы отметить, вот этого клиента не было видно, соответственно, как вы понимаете. Избиратель пришел, уже нашел, что короче, расписано в получении бюллетеня. И еще, пожалуй, то, что в а, реестрах голосования вне получения изначально не было. Изначально